Машиниста мы уже отмечали, же Oh, my God. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово "кто" здесь применимо. МУЗЫКАЛЬНАЯ